Сегодня мы попробуем поговорить об одном из эпизодов романа «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. В этом эпизоде речь идет о том, как герой романа Юрий Живаго, находясь в партизанском отряде, где его удерживают силой, неожиданно оказывается участником боя, который происходит между его отрядом и отрядом белых. Это одиннадцатая часть романа, это часть одиннадцать из второй книги. Называется она «Лесное воинство», и в ней речь идет о четвертой главке. По Международной конвенции в Красном Кресте военные врачи и служащие санитарных частей не имеют права Вооруженного, вооруженно участвовать в боевых действиях воюющих. Но однажды доктору против воли пришлось нарушить это правило. Завязавшаяся стычка заставила, застала его на поле и заставила разделить судьбу сражающихся и отстреливаться. И вот в этом эпизоде Борис Пастернак ярко дает понять читателю, как он относится к войне как он относится к этому э, поединку между красными и белыми, которые происходит на его глазах, и как, невольно становясь участником этой перестрелки, Юрий Жвага пытается не нанести вреда ни той, ни другой стороне, потому что он, как человек не военный и врач, он сочувствует и той, и другой стороне. Э, доктор не знал никого из них. Речь идет о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 Пули партизан почти поголовно выкашивали их. На что мы обратим внимание в данном эпизоде? Прежде всего, Юрию Живаго кажется, что люди, которых он видит, похожи на тех, с кем он учился, на младших братьев, тех товарищей, которые учились с ним когда-то. И вот это слово «школьные» и «братья» в данном случае – эти слова являются ключевыми и показывают, что Юрий Живаго не может смотреть на белых, которые участвуют в сражении, как на противников. Они люди, прежде всего, это люди из его среды, из которой вышел Юрий Жвага. И дальше Юрий Жвага видит некое обгорелое дерево, за которое... Хотелись бы укрыться эти мальчики, которых он видит, и которые стыдились укрыться за этим деревом, потому что им казалось, что вот они должны действовать по-боевому, они не должны ни за что прятаться. И от этого они и были все подстрелены. У партизан было ограниченное число патронов, и нельзя было какие-то лишние патроны вообще тратить. Но что делал в этот момент доктор? Доктор лежал без оружия в траве и наблюдал за ходом боя. Все его сочувствие было на стороне героически гибнущих детей. Вот этим словом «детей» Пастернак подчеркивает, что перед Юрием Живаго не противники, а несчастные, не умеющие воевать дети, которых он хотел защитить и спасти. Он от души желал им удачи. Это были отпрыски семейств, вероятно, близких ему по духу, его воспитания, его нравственного склада, его понятия. И у него даже была мысль, шевельнулась в него мысль бежать, скинуться бежать навстречу этим людям. Но он прекрасно понимал, что либо его убьют красные, либо точно так же, не поняв его действий, его могут подстрелить белые. И, наконец, возникла ситуация, когда ему пришлось взять в руки оружие, Потому что надо было стрелять так, как делали это другие. И когда телефонист рядом с ним э, был застрелен, то Юрию Жуваго пришлось взять его оружие в руки. Но жалость не позволяла ему целиться в молодых людей, которыми он любовался и которым сочувствовал. А стрелять с дуру в воздух было слишком глупым и праздным занятием, противоречи, против, противореч, противоречившим его намерениям.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 как бы сверх ожидания доктор стал с привычной меткостью разбрасывать вокруг помертвелого дерева сбитые с него нижние отсох, отсохшие сучья. И о ужас, как, как не остерегался доктор, как бы не попасть в кого-нибудь, то один, то другой, наступающий, э, вдвигались в решающий миг между ним и деревом и пересекали прицельную линию в момент ружейного разряда. И в конце концов возникает момент, когда его доктору велели заняться ранеными, и он подошел к, к лежавшему без движения телефонисту. Он смутно надеялся, что тот, может быть, еще дышит, и, может быть, его можно будет вернуть к жизни. Но телефонист был мертв. И чтобы в этом удостовериться окончательно, Юрий Андреевич расстегнул на груди у него рубашку и стал слушать его сердце. Оно не работало. А на шее убитого висела ладонка. И когда Юрий Андреевич достал эту ладонку, он развернул бумажку, которая была, лежала в этой ладонке. Это оказался тот самый 90-й псалм, который читал сам Юрий Живаго, и э, с теми изменениями и отклонениями, которые вносит народ в молитвы, постепенно удаляющиеся от подлинника, от повторения к повторению. Отрывки церковно-славянского текста были переписаны в грамотке по-русски. В псалме говорится, живы в помощи Вышнего. В грамотке это стало заглавием заговора живые помощи стих псалма не убоишься от стрелы летящие в одни днем превратился в слова ободрения не бойся стрелы летящей войны яки позна имя моё говорил псалом а грамотка поздно имя моё с ним есть и скорби и изму его стало в грамотке скоро в зиму его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 белогвардейца. На красивом лице юноши были написаны черты невинности и все простившего страдания. «Зачем я убил его?» подумал доктор. Он расстегнул шинель убитого и широко раскинул его пол, ее полы. На подкладке по каллиграфической прописи старательной и любящей упою, наверное, материнскую было вышито «Сережа Ранцевич. Имя и фамилия убитого». Сквозь пройму сережиной рубашки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 она говорит многое об авторе романа. Этот фрагмент рассказывает о том, как благодаря действиям Юрия Жвага был спасен человек. Умер красный, красный телефонист, а спасен был белый мальчик, которого спас Юрий Живаго. а объединяет этих двух, и красного, и белого объединяет Христос, объединяет молитва, тот самый 90-й псалом, который и у одного, и у другого, и у красного, и у белого был с собой в момент сражения, и одному удалось сохранить свою жизнь, а другой погиб. Но у Бориса Пастернака торжествует мысль о... Спасение, потому что он, все-таки ему удалось спасти хотя бы одного человека. И э, вот эта мысль о спасении, она является главной в данном эпизоде. И, конечно, в данном эпизоде очень важна мысль о том, что как бы поверх красных и белых, поверх всего этого существует Бог, существует человечность, существует э, помощь, э, Человека, неважно помощь кому, красному или белому, доктор Юрий Живаго помогает тому, кому он может.